Жить на, ладонях, на ладонях Бога, это значит ничего не бояться в этом мире. Ничего. Есть две причины ничего не бояться. Первая причина. Что бы ни произошло, молитва разрушает это препятствие. Что бы ни произошло, это мой опыт жизни, понимаете? Вторая причина. Даже если ты не сможешь разрушить препятствия, есть препятствия, которые может быть у тебя не хватит сил разрушить. И может быть Судьба заберет твою жизнь раньше времени. Такое возможно. Но Бог может показать тебе, куда ты попадешь, когда твоя жизнь закончится. Показать. И когда ты увидишь это место, у тебя не будет страха. Потому что ты поймешь, что дальше будет в тысячу раз еще больше счастья, чем сейчас. Поэтому нет проблем вообще. Проиграл ты судьбе или победил. В любом случае ты знаешь, что чаще всего ты будешь побеждать судьбу, но если даже ты сломался, она тебя сломала, то дальше будет только лучше. Это и есть счастье, вот так жить. Настоящее счастье. Но для того, чтобы это счастье получить в жизни, нужно платить цену. Цена – это привязанность к святости. Точно так же, как пчела, она когда наполняется медом, она становится, начинает пахнуть медом, вся пропитывается этим запахом любви. Точно так же человек, который привязывается к святости, не к Шварценеггеру, не к Али Пугачевой, понимаете, не к Санта-Барбаре, понимаете, а к святости, когда человек привязывается когда он привят Серги Радонежскому, Серафиму Псаровскому, Святой Матроне там и так далее. То есть много святых разных традиций на земле этой жило. И когда человек помнит о святом человеке, думает о нем, то он обретает следующее. Первое. Его чувство собственного достоинства стоит в центре его судьбы непреклонно. И это значит, что этот человек всегда, во всех случаях жизни, принимает свою судьбу. То есть, почему чувство, собственно, достоинства улетает куда-то, вышибает его, потому что мы не принимаем судьбу. То мы гордимся собой, слепнем от судьбы, когда слишком хорошая. То, когда она плохая, мы как бы не, не согласны и унижаемся. То мы выбираем не те цели и в депресняк уходим, то мы хотим раньше счастья, чем положено, больше счастья, то и входим в суету и так далее. То есть, но когда человек наполнен Богом, богатый, по-настоящему богат, наполнен Богом, то что бы ни происходило, его чувство собственного достоинства не, не колышется, потому что он принимает все от Бога. Он думает, это для моего блага, Он, потому что этот закон понял. Что бы ни происходило в жизни, это всегда для того, чтобы нам в конечном счете было лучше, а не хуже. И поэтому человек принимает, он знает, ты Господь, я понимаю, ты хочешь меня сделать сильнее, мудрее, больше счастья в конечном счете хочешь мне дать, я принимаю твой крест, я буду его нести. И сразу же, как человек это сделал, и чувство собственного достоинства закрепилось в судьбе, человек принял судьбу, то это состояние сознания называется «счасть». «Тье. Сейчас означает сейчас. А «тье» означает существование. Переводится с древнерусского языка. Ну, то есть человек обретает счастье. Существование сейчас. Счастье всегда происходит только сейчас. Не завтра, не послезавтра, не вчера, а сейчас. И он всегда каждый день для него дорог хочет. В этом состоянии сознания человек живет для каких-то высших целей. Он понимает, что жизнь человеческая дана не для квартиры, не для машины, не для зелени. Это все помогает жить, помогает. Человеческая жизнь дана человеку для осмысления высших истин и предания себя этой высшей истине. У меня есть один хороший знакомый, его зовут отец Амвросий, он живет на Украине. Я когда приехал в его келью, зашел туда, я почувствовал там сладкий запах, характерный для тех мест, где живут монахи. Сладкий запах – это не запах похоти, это не запах семейной жизни, это не запах, который тухлый после пьянки, гулянки возникает, похмелье, такой гнилой, кислый запах. Это запах чистоты и благодати Божьей. Я почувствовал этот запах там. И увидел людей радостных, простых и счастливых. Это и есть настоящее богатство так жить. Понимаете, просто это тайна. Большинство людей не знают об этом. Не то, что я вам предлагаю всем бросить, как бы всех родственников, и уйти в келью. Это все вам бросил. Я говорю вам о богатстве, которое вы можете приобретать в своей судьбе, ничего не бросая, ничего не меняя, просто поменяв направленность жизни. Понимаете, это не значит, что надо как бы не париться на работе там. Нужно добиваться, я тоже много тружусь, у меня есть какие-то серьезные проекты, которые я добиваюсь в жизни. Иду этим путем. Например, один из этих проектов, который я уже убиваюсь каждый день, делаю два года уже. И только через два года, пять раз, раз переделывая это все, я буквально месяц назад увидел, что у меня это получится. Два года, представляете, что я делаю? Я моделирую все конституции человека в компьютере, все конституции продуктов, все конституции всех городов, местностей. И пытаюсь сделать так, чтобы это все соединилось. Ну, то есть, другими словами, вы вбиваете в компьютер «хочу жареной картошки вкусной, чтобы она была мне полезна». В Тюмени, вот в этот день, в эту погоду, в это давление, вот сейчас. И компьютер вам выдает, какие специи надо добавить, какие продукты картошки, чтобы это было для вас вот сейчас полезно. Или, допустим, у вас обострение печени – «Хочу вылечить печень». И вам выдаются рецепты прямо на весь день, блюда, которые вам вылечат печень, вкусные, полезные, приятные. Или «Хочу травный сбор себе сделать». Вам выдает именно для вас индивидуально пропорции, рецепты, травный сбор. «Хочу поехать на курорт, на какой-то, чтобы не было там полезно отдыхать вот в это время». Там Яндекс погода учитывается. там, И вот в эти дни, вот в это время, такой-то курорт для вас будет хорошим, для здоровья. Классно? Вот, месяц назад я понял, что у меня это получится. Когда? Примерно через год. Представляете, какой объемный проект? Тысячи графиков, десятки тысяч цифр. И все это надо делать так, чтобы все правильно было. Нереально сложно. У меня тоже работы много, мои хорошие. Я не то, что там балдею езжу. Я, у меня есть глобальные цели в жизни. Хочу, чтобы все были счастливы на этой земле. Вот. И это не значит, что у меня плохая жизнь. Понимаете, если человек живет ради чего-то светлого, он ложится со светлой мыслью и засыпает со светлой мыслью, просыпается со светлой мыслью. В этом есть смысл человеческой жизни – жить так, чтобы нравилось Богу. Когда Господь в сердце нравится, как мы живем, нам становится радостно. Радость исходит от Бога. Это Он нам дает счастье сердцу. Чувство собственного достоинства – это не то, что «я хороший, я хороший человек, я хороший». Понимаете, это не чувство собственного достоинства, это самовнушение. Чувство собственного достоинства – это когда ты плохое что-то совершил, плохое, и раскаялся. Вроде бы все кажутся, что все говорят, что ты какой-то плохой человек, а у тебя в сердце спокойно. Почему? Потому что Богу понравилось. Ты раскаялся. Запомните, чувство собственного достоинства – это не самооценка. Самооценка – это неправильная вещь. Наш оценивает только Господь из сердца. Это называется совесть. Если ты живешь правильно, тебе Господь из сердца дает спокойствие. Вот, допустим, я почему вас спрашиваю? Я вам когда ответил, у вас сердце спокойствие появилось, вы говорите, да. Это значит, что Господь согласился со мной. Он сказал, да, ей это подходит. И он сразу раз, а, уу, спокойствие. Самооценка означает оценка нас Богом. Вы когда кричите, никого нет вокруг. Я больше так жить не могу. Кому вы кричите? Ему. Вы уверены, что вас кто-то слышит в это время? Вы думаете, я сам себя слышу? Нет, это Бог вас слышит. Запомните, держите свое чувство собственного достоинства в порядке. Если вы чувствуете, что вы перед кем-то унижены, вам Бога не хватает, добрых людей и природы. Если вы чувствуете, что вы в депресснике, вам не хватает Бога, добрых людей и природы. Если вы чувствуете, что вы суетитесь, не можете остановиться, вам тоже того же не хватает. Чувство собственного достоинства всегда выходит из равновесия из-за того, что не хватает поддержки свыше, понимаете? И поэтому человек мучается всю жизнь, страдает, потому что вот допустим вы говорите, у меня все хорошо, но у вас чувство собственного достоинства почему-то чуть-чуть сзади стоит, чем положено. Это называется депрессия, понимаете? Вот и все. Это означает, что не хватает Бога, цель жизни. Она выбрана правильно сейчас, но она раньше была выбрана неправильно, понимаете? И поэтому она переключиться не может за 5 минут. Нужно время, чтобы это в вашей голове, в вашей жизни оформилось как надо. А как надо, вы уже знаете. Почему вы говорите, я живу не так, как не надо? Потому что когда-то вы раньше жили уже как надо. Это было через одну жизнь от сегодняшней. В возрасте 55 лет, вы осознали высшую цель жизни и молились Богу, и радовались всему, были счастливы. А потом совершили ошибку в жизни. И на целую жизнь плюхнулись опять в болото. А теперь вы ползаете в следующей жизни оттуда. И вы чувствуете, что я чувствую, как, знаю, как надо. Но чего-то не хватает. Не хватает того, что вы потеряли. Итак, мои хорошие, поймите такую вещь что все здесь есть. Олег Геннадьевич не нужен. Вы можете сами диагностировать себя. Вы можете почувствовать, что у вас там. Если вы чувствуете себя сильно, чисто, светло, достойно, вы живете правильную жизнь. Чего вам не хватает? Вам не хватает только больше это делать и все. Еще больше это делать и будет все хватать. Человек бесконечный, ему надо все больше правильно жить и больше, и счастливее. Он не может остановиться никогда. Но если вы чувствуете, что ваша жизнь в тумане идет, в болоте, в суете, в депресснике, вы чувствуете себя несчастным, как будто бы у вас как бы плита над вами стоит, то это значит, что вы не наполнены этой силой, которая побеждает судьбу. Продиагносируйте себя. Если вам не хватает сил, не хватает природы. Если вы не можете выйти замуж, не можете на работу устроиться, вам как бы социальное положение низкое, значит вам не хватает любви к людям. Вашей любви к людям вам не хватает. Начните заботиться о них, любить их. И вам все хватит, вы выйдете замуж, у вас будет работа. Если вы чувствуете, что в жизни есть препятствия, которые вы не можете преодолеть, вам не хватает Бога, вам не хватает храма, не хватает молитвы, вашей веры, вы скажете, какую веру надо выбрать? Вашу выбрать. У вас в сердце уже есть знание, какую? Ищите изнутри. Все веры хороши. Не надо ни к чему предпочтения давать. Ищите. Когда свою найдете, отклик пойдет сердце, вам станет хорошо, и вы будете легки, как ветер на потоках его дыхания. Следующая тема, которую бы я хотел сегодня с вами обсудить, это тоже тонкая такая незримая тема, она связана с предназначением. Вы поняли, что 30% вашей неудачи – это ненаполненность? То есть у нас не хватает сил, поняли, да? Следующая тема, которую я хотел бы с вами обсудить, это тема э, правильного подхода к жизни. Правильный подход к жизни буквально означает правильное отношение к тому, что ты видишь перед собой, или еще короче правильная дистанция. Вот смотрите, приведу пример, допустим. Допустим, у женщины муж алкоголик, да? И она вот с ним все-все очень близкая дистанция и чувствует, что как будто она в дерьме купается всю жизнь. И не поймет, что делать. Может его бросить и счастье обрести. Она не понимает, что этот алкоголик означает, что она в прошлой жизни сама так жила. И поэтому Бог ей дал такого человека. Другой причины нету, нету. Просто так ничего не бывает. Запомните, что ваша проблема заключается только в том, что вы не знаете, что на плиту, на плиту, которая электрическую плиту, руку пласть нельзя, она там сгорит. Точно так же, когда человек живет в невежестве, нужно выбрать правильную дистанцию от него. Вас никто не заставляет с ним страдать рядом. Вы можете наполняться Богом, вам не обязательно мучиться рядом с ним, понимаете. Вы просто должны выполнять свой долг, вытаскивать его из дерьма этого человека. Это ваш долг в жизни. Вытаскивайте на дистанцию, если не можете в одной квартире жить, живите на расстоянии, но не разводитесь. Можете жить отдельно, но не бросайте его. Понимаете, выберите ту дистанцию от этого человека, которая бы не вызывала у вас чувство, что вы теряете себя, что вы очень сильно страдаете. Неприятные чувства, конечно, будут, когда ты живешь с таким человеком, но они не должны разрушать вашу жизнь. Вы все равно должны чувствовать себя более-менее счастливым даже в такой ситуации. Просто от чего человек страдает чаще всего? Он раньше времени хочет счастья. Он думает, я хочу, чтобы этот человек немедленно перестал пить или уйти от него. Это называется экзамены сдавать. Не хочу в аттестат пятерку, хочу. Не получится, мои хорошие. Уйдешь от него, будет другой. Надо 2-3 раза попробовать, чтобы понять, не работает система. Ты можешь как бы уходить, уходить. От бабушки удел, ушел, от дедушки ушел. От тебя, лиса, и подавно уйду. Вот, понимаете, колобок, система такая жизни. Вот. А что должен колобок был сделать? Он должен как бы сказать судьбе, что не ешь меня, я тебе песенку спою, и как бы на дистанцию. Не уходить, терпеть лесу, как песенку петь ей и делать из нее нормального человека. А? Сожрет? Если будешь на дистанции, не сожрет. Бывают такие случаи, когда, допустим, муж хочет тебя убить, избивает тебя, допустим. Может убить тебя из пистолета, он бандит, допустим. Или он, допустим... Ну, насильник, то есть какой-то извращенный секс там, сдевается над тобой, садист там. Ну, бывают такие случаи, конечно, редко. В этом случае нельзя жить с этим человеком. Просто как бы уехать в другой город, там, поменять фамилию. Вот. Ну, то есть нельзя. То есть, ну, должна убегать от судьбы. Не нужно ей поддаваться. И потом дальше молиться, пока не очистишься. И судьба будет мягче, тогда опять пробуй свою удачу. Найди себе кого-то не факт, что после такой судьбы тебе прямо ангел достанется. Если такая судьба есть, значит все равно будет тяжелый муж, но уже наверное получше. То есть такой метод тоже работает, когда ты не можешь жить, это опасно для жизни, Бог тебя поймет. То есть это твоя судьба, ты сам тебя вел так в какой-то из жизни и за это отвечаешь. Но ну, человек не обязан лишаться себе своей жизни ради близкого человека, не обязан как бы пожертвовать собой. Понимаете? Вот это исключение бывает такое. Или, допустим, муж насилует вашу дочь. Вы имеете право жить отдельно и даже разойтись с ним. Это возможно все, но только это я вам говорю, что это исключение. Понимаете? То есть есть судьба невыносимая просто, сверхтяжелая. Человек, может, ну, человек выбирает одиночество, а не такую судьбу. Все. То есть он изолирует себя, отстригает от себя свою судьбу. То есть лишается мужчина. Но потом нужна молитва для того, чтобы найти себе другого человека получше. А если не будет молитвы, то будет примерно то же самое. Поэтому ну просто от переменных слагаемых сумма не меняется, понимаете? То есть ты не сможешь так это переставить шашки, чтобы все было нормально. Все будет примерно то же самое. Вот. Теперь смотрите, допустим, ваш человек не алкоголик. Вы как бы работаете вместе, трудитесь. Но поговорить по душам не можете, потому что вы не знаете закона, что по душам супруги могут поговорить только в том случае, если они настолько близки к Богу, что их чувство, собственно, достоинства правильно работает, они не зависят друг от друга, они не привязаны друг к другу, тогда они могут сокровенные вещи друг к другу говорить, не обижаться, не сердиться. А если, допустим, человек не в таком состоянии находится, ты ему говоришь там, я согрешила до замужества, так он всю жизнь тебе будет об этом говорить потом. Это неправильное мышление. То есть, близкие, супружеские отношения, это не близкие отношения. Тела близко относятся друг к другу, но сердца нет. То есть, мы вместе работаем, у нас есть дети, у нас есть семья, у нас есть роспись. То есть, мы муж и жена, мы родственники, но это новые должны знать. Вы не сможете открыть сердце этому человеку, потому что отношения в сердцах у вас не близкие. И потом вы спрашиваете, почему мы жили, у нас была семья, дети, почему он умотал и не в одном глазу? Потому что отношения между мужем и женой в сердцах не близкие. Поняли, да? И вот для того, чтобы он не ушел, существует другой метод. Надо, чтобы в жизни был Бог в семье. Между мною и тобою должен быть алтарь. И всю пищу надо предлагать. Нужно, чтобы человек знал близкий, что есть Бог в доме, что Он там живет вместе с нами. Есть священное писание, есть духовные фильмы и так далее. Понимаете, о чем я говорю? Всегда пробуждать в близком человеке совесть, потому что разрушение в семьи всегда стоит на горизонте. Сначала люди влюблены друг в другу, они привязаны друг к другу. Потом эта привязанность превращается в усталость. Потом человек ищет кого-то другого, и примерно 8-9 лет, и до свидания, близкий человек, семья развалится. Чтобы этого не произошло, чтобы отношения углубились, чтобы любовь настоящая пришла в вашу жизнь. А это есть такая любовь, чистая, светлая, приходит. Для этого нужна духовная жизнь внутри семьи. И вот эта совесть, когда пробуждается в отношениях, сначала люди терпеть начинают друг друга, потом... Дальше уважение приходит, и последняя капля любви – это верность, глубина, глубокие чистые чувства, чистые отношения светлые. Тогда в этом случае никто никого бросать не будет уже. Верность сохраняет семью всегда. Человек видит, мужчина видит красивых девушек, женщина видит крутых мужчин, но при этом они не могут бросить близкого человека, потому что то чувство чистоты и света, которое они испытывают друг от друга, невозможно заменить ни кем, ни каким человеком. Итак, смотрите, очень важно понять, что если вы находитесь в страсти, не в невежестве, или ваш муж, то есть у него какие интересы? Квартира, семья, работа, дети. Это значит, что у вас нет стабильной жизни. Это значит, что рано или поздно все это развалится. Жизнь страсти не приносит стабильности никакой. Она делится на стадии. Первая стадия нам интересно, мы вдохновлены, у нас все получится. Вторая стадия – усталость. Третья стадия – надлом. Четвертая стадия – разруха. И жизнь страсти приводит всегда к человеку. Или к невежеству он спивается, или наоборот к благости. Ну, то есть, страсть – это промежуточное состояние. Вот ваше... мы живем ради квартиры, машины, работаем, все, у нас семья, дети в школу ходят. Знаете, нет там никакой стабильности. Хотите доказательств? Говорю вам доказательств. Попробуйте поговорить по душам с близким человеком. У вас ничего не получится. Он скажет, отстанет от меня. Что ты хочешь от меня? Ну, живем нормально, живем. Чуть тебе там совесть, Бог, раскаяние? Отстанет от меня. Все нормально. Я устал с работы. Хочу отдохнуть буду смотреть хоккей. То есть человек страсти хочет просто забыться, он не хочет знать, что будет дальше, как будет протекать его жизнь, что он уйдет от жены, скоро ему другая понравится и так далее. Он не хочет сейчас об этом думать. Просто живет как может и все. Вот слушайте меня. Если вы будете жить правильно сами, но при этом Отношения строить с этим человеком не слишком близкие, не слишком далекие. Не надо сильно отдаляться от этого человека и не надо сильно к нему приближаться. Не надо с ним по душам говорить. Просто говорите с ним о детях, о семье, о тех ценностях, которые он имеет в жизни. И живите благости сами. Сначала он будет сопротивляться, потому что ваша судьба – прошлое. Будет говорить вам, ты раньше жила плохо, и сейчас ты за это будешь наказана. Вы хотите жить счастливо, благости, близкие люди будут говорить, это секта, ты куда пошла, Нравится им будет, что вы так живете. Потому что вы их поднимаете вверх, а им не хочется поднимать, им хочется в норке сидеть своей. Они не хотят как бы... Высшую истину узнавать, бунтуют в сердце. Это ваша прошлая судьба бунтует. Подождите чуть-чуть. Я не видел ни разу такого случая, что близкие люди не смягчались и не меняли свою жизнь. Продолжайте жить правильно, но очень скромно. Говорите, ну у меня при бабахе, понимаешь, как бы, ну не могу я мясо есть, оно мне противно. Все, это при бабахе мои. Ты вот правильно живешь, у тебя, как бы ты правильно питаешься полноценной пищей мясной, а я не хочу. Ну да, невозможность покушать, как мне нравится. Если вы так будете скромно, смиренно себя вести, что у него хорошая жизнь, у вас неправильная, потому что у вас что-то с крышей, вот. То в этом случае он будет говорить, ну ладно, ладно, давай, как бы, продолжай, посмотрим, чем это все закончится. И постепенно его сердце будет меняться близкого человека. Придет время, и он начнет потихоньку идти тем же путем, что и вы. Ну, с отставанием с каким-то. На 5, на 6 лет обычно. И нормально потом он догонит постепенно близкий человек. Со временем догонит. И так вы победите свою судьбу. Если вы живете с человеком в страсти, самая главная задача это сохранить те ценности, что есть, семья, работа, дом. И... Создавать духовные ценности прямо внутри этой семьи. Создавать алтарь, освященная пища, чистые отношения, возвышенные как бы, мысли, беседы. Хотя бы для детей. Обычно люди в страсти готовы детей давать людям духовное образование, детям своим, не себе. Хотя бы для детей, и это их тоже будет образовывать. Постепенно люди в страсти начинают обретать более... Возвышенные, чистые отношения это сохраняет семью. Например, женщина говорит, Олег Геннадьевич, у нас все было хорошо, почему он ушел от меня? Ответ такой, потому что у нас дома не было алтаря, не было молитвы, не было освященной пищи, не было пробежек. Вы не жили правильно, и поэтому он ушел. Потому что жизнь страсти, когда люди просто ради работы живут, не приводит к стабильности. Она приводит к усталости и разрухе. Постепенно. Сначала люди вдохновлены очень, им кажется, что у них в жизни все будет супер. Ну, примерно как вот это три мушкетера. Сначала там, как они три мушкетеры? Сначала, пора-пора-порадуемся на своем веку, красавице и кубку. Счастливому клинку. Пока-пока, покачивая, перемина шляпа, судьбе не расшипнем, мерси боку. Ну то есть все будет супер. Сорок лет спустя. Те же самые мушкетюры. дней осталось. Как снять усталость? Зеленоглазое такси. О -о -о -о. Притормози, притормози. И отвези меня туда. О -о -о -о. Где будут рады мне всегда. Поняли, да, жизнь страсти? Какие стадии имеют? У всех, не только у мушкетеров. Это у всех все одинаково. Поэтому не поддавайтесь этой провокации. Суета, работа, дом, все это приводит к разводу. Нужен Бог, нужна природа, нужны добрые люди. Это что, тоже особая тема, понимаете? Вот, допустим, я вам сделал рекламу э, в фестивале «Благость», вот онлайн-семинары. Вот это тусня, который надо жить. Приходить раз в месяц, встречаться, вместе слушать лекцию, чаек попивать. Там, кстати, лекцию по-другому можно слушать. Можно развалиться. Так. Можно собачки бегают вокруг. Там, вы слушайте меня. <груто> вот. такой более домашней обстановке. Знакомитесь, дружитесь друг с другом. Есть клуб бега по доктору Трусунову. Много всяких вариантов, где можно тусоваться и радостно развиваться жить это правильный способ жить почему потому что люди которые вот смотрите допустим сейчас вам объясню как судьба работает вот допустим тяжелый период жизни вот девушка что делать вот что делать на третьем ряду да тяжелый период жизни что делать вот быстро чтобы легче стало что делать а кому психиатру а кому Близким, мои хорошие, смотрите, я вам сейчас рецепт даю. Самая быстрая помощь для вас. Вы увидите, что это так потом, когда вы это сделаете. Легкотня и бесплатно. Просто идете в любой храм на службу. И стоите всю службу. Стоять не будет хотеться, заходить не будет хотеться. Зайдите, простойте. Когда будете выходить, почувствуйте. Легче. Стало легче. Запомнили? Самый легкий, бесплатный способ. Вот легче сразу стать. Почему? Потому что все люди вокруг думают о Боге. И это все вас очищает, освобождает от проблемы. Вы, память ваша переключается на Бога. Хотя и как бы неестественно это как-то мне. Ну неестественно нам думать о Боге. Ну как бы в испражнениях жить естественно. Мы привыкли. А в меде нет. Понимаете? Но все равно надо заставлять себя. Понятно, да? Это рецепт, который вы все должны запомнить. Когда вам плохо, вы не можете молиться, у вас нет сил, все, все разрушается в жизни, идите, меняйте среду. Пойдите туда, где вам помогут.